Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о благоустройстве нашего участка. И то есть э, здесь мы с женой, по крайней мере, сделали, и мы считаем, что ну, некую красоту. Во-первых, у нас был часть материала, и нужно было что-то делать, были проблемы определенные. Сейчас вы видите кадры зимние, но вы можете понять, сколько было э, растительности ненужной, на данном <смех> участке, скажем так, да? И сейчас вы можете посмотреть, как это выглядит ну, на сегодняшний день. Что поменялось? А поменялось достаточно кардинально. И вот когда мы купили дом, то ливнестоки, все жалоба, в трубу выходили, труба достаточно высоко стояла, отвод. И уже кто-то приколхозил кусок трубы пластиковой, добавил, чтобы просто подальше отогнать воду. Я же, приехав, увидел это, сразу... Просто на быструю руку, добавил еще кусок трубы и еще дальше просто угнал воду. Все, у меня было такое, сейчас нужно решить, решить нужно быстро и, блин, моментально, и заняться другими делами. Поэтому я просто подсоединил еще кусок трубы, который уже лился, ну, вода стекала, грубо говоря, уже в дренажную канал спокойно переходила. И принялся другими делами заниматься. Ну, за то время, пока мы там убирали, кусты, деревья не ненужные и так далее потихонечку наводили порядок на участке ну и дошло время до этого места а когда траву косишь, ну блин, вокруг этой трубы которая лежит сверху, ну вообще так не фонтан вокруг нее плясать там то ее туда подвинешь, то сюда, то она тут отскочит то нужно опять присоединить ну в общем плюс это эстетика ну никакой точнее эстетики ее отсутствия взял лопату и начал копать съездил в магазин, купил что надо там еще не... не не хватало приемник для воронку в общем для приема дождевых вод взял лопату и стал копать до канавы траншею выкопал траншею уложил туда спрятал эту трубу и закопал ее. вот и все сделал приемник пока опять приколхозил я на скорую руку пока не поменял желоба трубы пока так ну, задачу я как бы достиг, моя задача была, главное, убрать ви видимую часть трубы под землю, чтобы дренаж работал и так далее. Затем, когда мы делали парковку, у нас там была часть, ну, я называю, по крайней мере, это черный сланец. Я могу ошибаться, если кто, если я ошибаюсь, и вы знаете, что это за камень, то напишите тогда в комментариях. А я думаю, что это черный сланец. Я его достал из-под дороги. То есть машины когда заезжали, он тонул, тонул, тонул. И их там практически было уже не видно этих камней большинство. Я с ломиком аккуратненько, тык-тык-тык, и все это выкопал. Выкопал. Перевез на дальний край участка. Дома оставил. В общем, потом смотрю, ну это же есть, нужно, что оно там будет лежать. А здесь у нас вот такое. Давай-ка я то есть с женой поговорил давай сделаем так, что я вот расстелю здесь геотекстиль и заложу камнями, а там посмотрим что будем делать ну давай, в общем растелили геотекстиль и стал я таскать из дальнего угла участка обратно сюда эти камни, ну некоторые конечно такие экземпляры увесистые но я парень не слабый, поэтому перетаскал Замучился, но ничего страшного В общем, идея была такая Разложить на геотекстиль эти камни Насколько их хватит, потому что непонятно Где это вот Путь самостройщика Без проекта Фиг его знает, где, где ты окажешься То есть ты идешь, а вот где ты будешь неизвестно В общем Смотрите, все это я притащил Разложил, посмотрел Насколько хватит, чуть-чуть еще поворочил Что-то добавил В общем, решил сделать две такие Как, не знаю Два таких, как, как пятна, без камней. Ну, потому что у меня их не хватает, ну, и был бы с ним. Туда мы решили подсадить э, что-то наподобие можжевельника. Ну, тот, который стелящийся. Вот, разбавим потом цветом все-таки зелененьким. вот, Но здесь сажать особо ничего нельзя, потому что здесь находятся два дренажных колодца. Это дренаж из-под цокольного этажа еще тех годов, скажем так. Плюс... Здесь же находится колодец канализации ну, там, это, раструб, это немножко не то, что привыкли видеть в России А это просто как бы труба канализационная магистральная Подключена к трубе нашей И здесь есть лючок, через который можно посмотреть Грубо говоря, да, и там что-то если чистить Или какая проблема произойдет То можно будет инспектировать таким образом И плюс ввод холодной воды Здесь стоит вентиль Это делается труба там где-то глубоко и далеко, а от нее просто поднимается кверху вентиль и там лючок, ну, там, небольшого диаметра буквально и причем этот лючок, он э, уже, ну, видимо, морозным пучением, там, не морозным либо земля подсела, такое тоже может быть земля, ну, как бы, бывает так, что подсаживается он стал торчать такой, на возвышенности То ну, косить траву вообще неудобно и плюс это, ну, никакой не ни эстетики, ничего в общем перетащил я эти все камни, разложил Дальше, что делать? Ну, тряпку-то так не оставишь, надо чем-то засыпать. А чем засыпать? Ну, подумали-подумали, ну, блин, надо щебенки брать. В общем, взял машину щебня, заказал специально, чтобы был максимально э, белый с черным камень щебенка. Там фракцию, я не помню, 16 по-моему, брал среднюю, до 16 миллиметров. 8-16, если не изменяет память. Заказал я э, 10 кубов 15 тонн машину. Вот, мне ее привезли, все нормально и выгрузили. Значит, я за это время взял из террасовых, ну, обрезки террасовой доски. Часть я затачивал, грубо говоря, запиливал угол, кувал и забивал в землю и к ним уже прикручивал кусочек э, доски террасовой. Опять, которые, ну, чтобы просто были как бортики. Геотекстиль изначально был больше, он торчал. Соответственно, у нас здесь елочка растет, которую мы сажали. С женой мы посадили, но они еще пока либо год такой, ну пока она не сильно так прижилась, пока присматривается, видно. У меня в планах, так как она ну, такая пышненькая немножко, будет отростки, когда появляться. Ну я надеюсь на следующий год она уже даст новый ну, отросток. В этом году она как-то так не очень хорошо. Кое-какие были, но я не стал ее трогать. То на следующий год, если будут нормальные отростки, я уже начну прищипывать, чтобы она росла не вверх, а просто ну, становилась пышнее буду рост ее контролировать скажем так. То есть это такая красивая, чтобы потом ее можно было наряжать, что она здесь вот под окнами находится. Прежде чем засыпать щебенкой взял мойку под давлением которая, и помыл все камни от грязи, от мусора и так далее пока что щебня нет, Ну, чтобы не мусорить щебня в общем. Все промыл, отмыл, нормально они появились, ну у них появился ну, более такой эстетичный вид и так далее То есть, Ну и была такая идея вокруг камней насыпать щебенки Где-то я там думаю, что если камень ну, лежал, я их там крутил и так и сяк Как они там будет, он лежать лучше, чтобы он меньше шкандыбался, скажем так Думаю, ну где-то подсуну щебенки, подсыплю и так далее Стал засыпать, мне не понравилось, вообще не понравилось Потому что структура камень, он имеет ну, такую форму, да, скажем, как 3D, да, фактуру некую. То когда начинаешь засыпать, часть камней засыпаешь по краю, и он становится такой, как плоский, как плитка. Ну, фигня какая-то, мне не понравилось. В общем, я принял волевое решение и стал еще физически больше работать. То есть, эти камни я уже клал, вытаскивал и клал на щебень. То есть, щебень пришлось подсыпать везде. То есть Я там разными способами делал. И делал я сначала камни. В общем, мне было... Думаю, ну как я их... Я же их поворачивал, там подбирал так и так. Вот, вот этот он вот такой формы. И вот он подходит сюда. Мне так казалось, да? Я хотел так и оставить. Думаю, как? Ну ладно. Думаю, насыплю сверху и буду доставать их. Замучился, плюнул. Фу, потом, блин, я их раскладывал в разные стороны и засыпал щебнем разравнивал грабельками и тогда уже их старался, ну как бы возвращать на это место и потом следующий опять этот сюда, этот туда просыпал, выровнял и как бы раскладывал. Здесь мне очень сильно помогали жена и дочь. Они у нас работали как э, в качестве экскаватора. Они мне наполняли тачку щебенкой вдвоем, а я отвозил и высыпал, ну и разравнивал соответственно. Ну вот таким образом, в общем. При помощи таких несложных усилий всей семьи мы сделали то, что у нас получилось. Мы с женой остались достаточно довольны данным результатом, нам нравится. Вот осталось только подсадить еще что-то из зелени. Ну, скорее всего, это будет вечно зеленый. Это немножко разбавит. А так в основном мы довольны. Спрятали мы эти бетонные люки некрасивые и страшные. Плюс еще у нас этот торчащий люк от водопроводной трубы и остатки, которые были уже мелкие, камушки, ну такие они, на щебе его не положишь, он ни вида не имеет, ничего. Я их так костерком разложил, ну, спрятал, в общем, я эту трубу. Вот. Поэтому эстетический вид нас устраивает. Теперь подъезжаешь к дому, более-менее все это, ну, немного лучше, чем было. И плюс ко всему сократился. Участок для покоса, это тоже очень важно У нас здесь 17 с лишним соток, поэтому косить нужно много а Я езжу в командировке регулярно, постоянно я в командировках, точнее, нахожусь и приезжаю и Нужно сразу покосить, уезжая нужно опять покосить В общем, ну как-то хочется сделать, чтобы меньше было телодвижений лишних Единственное, в чем мы просчитались с женой, это моя была идея, и я этому виновник где-то я что-то посмотрел, послушал, что геотекстиль, если закрываешь, то тогда придется подкормку давать растениям И вот елочку я вырезал в отверстие В общем, мы опустили, и теперь там живет какой-то вьющийся, в общем, вредитель И он постоянно хочет захватить елку А я постоянно с ним борюсь Я ее разматываю, разматываю его и пытаюсь вырвать Не знаю, наверное... Все-таки вот то, что есть часть мульчи, соберем, э, ведра уберем. Опять накроем геотекстилем и ну, вернем обратно. В общем, надоел он мне. Посмотрим. Вот. Так что напишите в комментариях, как вам это... Э, даже не знаю, как это назвать. Ну, для нас это красота. Не знаю, напишите, как это для вас. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.